друзья всем привет если вы еще не подписаны на мой канал подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик чтобы вам приходили уведомления и мы продолжаем разбирать маркетинг план компании total life changes сокращенно телси предыдущем видео мы разбирали розничный вид дохода а сейчас мы поговорим о втором виде дохода если вы не смотрели первое видео по розничному доходу, вот Здесь ссылочка, нажимаете и посмотрите. Либо после этого видео можете на моем YouTube канале найти предыдущее видео. Итак, пример бонуса за быстрый старт. Зарабатывайте 50% в виде комиссионных вознаграждений за каждый первый заказ компании. Смотрите, когда вы привлекаете человека в бизнес, он покупает, регистрируется, покупает один из продуктов, например, жидкий нутрабуст который дает 40 CV, вы всегда получите 50%, это 20 долларов. Другой человек зашел, например, купил на 80 баллов продукции. Вы получаете 50%, это 20 долларов. Может быть, человек 4 продукта купит, либо 5 продуктов. Запомните, всегда хоть на 500 баллов человек покупает продукцию, вы всегда получите 50%, 250 долларов. Если человек на 1000 баллов купил большой пакет продукции, вы получите 50% от балла. Этот вид дохода не ограниченный. Давайте вам покажу на экране, как это выглядит. Мы нарисуем с вами, вы все поймете. Смотрите, бонус за быстрый старт. Маркетинг-план, как мы и говорили уже в предыдущих видео, у компании гибридный, линейно-бинарный. Есть и линейка, и бинар партнер расставляется в бинаре в две стороны две левая правая команда смотрите вот это вы вы заняли место в бинаре и вы подписали одного человека который купил продукцию здесь на 40 CV. один из продуктов взял зарегистрировался и один из продуктов я вас поздравляю вы Заработали первое, это комиссионные. Вы получаете 50% от баллов. 50% от баллов. Это будет равняться 20 долларов в этом случае. Кроме того, что вы получаете комиссионные, вам поднимается в бинар баллы. То есть в бинар идет еще, вот смотрите, в бинар. От минимальной закупки идет вам 25% от CV. С первой закупки вы, вам здесь поднимется 10 CV в ту сторону, в которой находится человек. В данном случае в правую сторону. 10 CV вам поднимется. И таким образом вы можете привлекать людей без ограничения и получать бонус, быстрый старт, единоразовая комиссия и баллы в бинар. Второго человека вы пригласили, например, в левую сторону, и он приобрел продукцию на 80 CV. Запомните, вы получите комиссионное, вы получите 50% от его закупки, от баллов. В данном случае это у нас будет 40 долларов. И вам в бинар... Смотрите, вот. В бинар поднимется 50% от баллов. Это составит у нас 40 CV. Следующий человек вы подписываете в правую сторону. Он приобретает, например, на 100 баллов продукции. Я вас поздравляю, вы заработаете комиссионных, 50 процентов от первой его закупки. Это составит 50 долларов. И в бинар пойдет тоже 50 процентов. Бинар 50%. Это будет 50 CV. И давайте еще один пример покажу. Например, человек покупает на. 500 CV, 500 CV продукт. Я вас поздравляю, вы получили комиссионная. Комиссия 50 процентов составит 250 долларов, 250 долларов. И получите вы в бинар Вверх поднимется в бинар, бинар тоже 50 процентов от 500 CV получится 250. 250 долларов. Вот человек, например, если в левой стороне, то баллы приходят, вот смотрите, если 80 CV, сюда придет 40 CV с этой закупки. Если человек на 500 купил, приплюсуется еще 250 CV. И с правой стороны на 40 CV купил, 10 CV поднимется 25%, потому что маленький пакет. И 100 CV поднимется сюда в правую сторону 50%, 50 CV. И таким образом, в правой стороне накопится 290 CV, а с правой стороны будет 60 CV. Потом эти баллы превращаются в, комиссионные, в деньги. Это в следующих видео, по следующему виду дохода. Ну вот Бонус быстрого старта. вот Давайте еще пример вам приведу. Человек пришел в бизнес и, например, он на 1000 CV купил продукцию. Разные наборы пакетов есть. Не только маленькие и большие. На 1000 CV, я вас поздравляю, вы получите комиссионные. Комиссионные здесь 50%. Это составит 500 долларов. Поэтому это для тех, кто любит рекрутинг. Бинар здесь пойдет. Бинар пойдет 50% тоже. То есть 50 CV. Плюсуем сюда. Плюс 50 Вот такой бонус быстрого старта. Это для рекрутеров, кто умеет рекрутировать, подписывает много людей. 50% от баллов ваших. Чем больше пакет, 50% вы получаете комиссионных, и 50% поднимается в бинар. Очень шикарный вид дохода. Что первый розничный, что второй. Не смотрели розничный, посмотрите в предыдущем видео. И подписывайтесь на мой канал. В следующих видео мы разберем другие виды дохода. Это командный вид бонуса, matching бонус заработка и пятый вид дохода это lifestyle бонус это подобный вид дохода как в других компаниях автобонус квартирная программа все желаю вам удачи пока пока